Ох уж эта реклама, в последнее время большинство довольно годных игр и приложений разработчики отдают простым пользователям iPhone и iPad на халяву, но зачастую эта самая халява является неплохим поводом добавления в качественный софт огромного количества рекламы, которая будет встречать юзеров на каждом шагу. Куда не кликнешь, все равно откроешь ссылку на какое-либо приложение по заказу еды, к примеру. Многие считают, что на iOS не существует полноценного блокировщика рекламы для стороннего Контента. Однако, я как рыцарь на белом коне поспешу развеять эти слухи при помощи одного приложения. Поехали! Вот честно сказать, во-первых, я никогда не вру своей аудитории, а во-вторых, я перепробовал большое количество типа блокировщиков рекламы, которые работают не только в Safari, в стандартном браузере, но и в приложениях. И сказать, что большая часть работает через пень-колоду, значит ничего не сказать. Первое, чем цепляется Софтина под названием iCareFone, это своим дизайном. В отличие от других приложений, оно выполнено в довольно привлекательном и спокойном стиле, который лично у меня ассоциируется с какой-то приборной панелью космического корабля. Попав в программу, сразу чувствуется, что именно она сможет защитить ваш смартфон от тонны рекламного мусора. Есть возможность как активировать блокировщик рекламы для Safari, так и установить профиль конфигурации VPN, который уберет различные рекламные баннеры в тех или иных приложениях. Наглядный пример работы проги можно продемонстрировать на приложении, с подборками неплохих обоев – Fapers.co. Вот так выглядел интерфейс до установки iCareFone, вот так после. Ключевыми особенностями программы являются возможность как активации, так и деактивации функции блокировщика рекламы непосредственно через приложение, отсутствие явного потребления заряда батареи, а также скорость как загрузки, так и передачи данных. Короче говоря, скорость интернет-соединения остается прежней. За сохранность личной информации при постоянно включенном VPN можно не беспокоиться, так как я общался с разработчиками Софтины и они рассказали мне, что весь трафик пользователей не раскрывается и удаляется из их базы данных чуть ли не сразу. Но существует и более продвинутая версия приложения, где у пользователя есть возможность ограничить доступ к определенным фотографиям на своем девайсе, а также удалить из системы кэш используемых программ. Единственное, что кусается – это цена, однако обе версии приложения довольно хороши и тут уже каждый выбирает по своему вкусу, что конкретно ему нужно. Ссылки на оба приложения я оставил в описании под этим роликом, поэтому действуй прямо сейчас или реклама просто захватит твой девайс. Вы смотрели канал Apple Finder, я его ведущий Артем, до скорого, пока!